Ребята, данный набор вы можете приобрести в магазине «Умная игрушка». Ссылка в описании под видео. И сейчас мы вместе с вами сделаем данный лизун из данного набора. И посмотрим, что у нас внутри. И, возможно, еще добавим к этому лизунку какие-нибудь шарики или блески. Давайте же откроем его. Так, что у нас здесь внутри? У нас здесь... Есть полимерный раствор стаканчик одноразовый. далее это у нас такая емкость просто она была пустая в ней я разбавила порошочек тетраборат натрия заранее перчаточки также у нас здесь представлены два красителя это желтый и синий представлены двумерные ложечки. Вот этот был активатор лизуна, я его уже разбавила водичкой. И еще здесь в коробочке у нас предлагается инструкция, что очень удобно. Мы знаем, как нам что смешивать и так далее. Которые я делаю лизунчиков. И еще вот такая вот палочка мешалочка. Вы можете мешать ложечкой. И давайте начнем наливать наш полимерный раствор теперь добавим немножко красителя давайте возьмем синий Как красиво. И написано еще, что надо добавить 20 капель глицерина. Тут ничего не капает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать капелек. Так теперь нам это все тщательно нужно размешать. Так мы все размешали. И теперь уже будем добавлять активатор лизуна, который уже разбавлен у нас водой. Попробуем небольшое количество. И сейчас нужно его взять в руки и размять. Но так как он липкий, здесь написано, что нужно смочить перчатки водой и потом уже его тщательно размять в течение 5-7 минут. Я вот так вот маленечко водички добавлю. И попробую сначала его размешать. В общем, ребята, я мешала и мешала, и у меня получился очень классный лизунчик. Вот такой у нас лизунчик красивый получился, и сейчас я еще предлагаю в него добавить вот такие вот интересные блески. Смотрите, какая красота, сейчас мы с вами это все перемешаем. У меня получился очень красивый слаймик, и он мне очень понравился, и его очень приятно жмякать. Вот такой вот прикольный слайм у нас получился, так что если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, а также подпишитесь на мой канал, чтобы я снимала еще подобные видео. Всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Всем пока!